Ну, у нас сегодня утром много снега выпало. В принципе, пухлый снег, ну, сантиметров может быть 15. По бугоркам, по ну, таким лесным массивам. Нормально прет, хорошо идет, мне понравилось. Одному так вообще скорость хорошая. Вот. Техника нормальная. Вот снега, вот столько. Снега, вот. Ну немного, конечно. Будет по колено, мне кажется, он тоже потянет. Пока еще у нас таких сугробов особо нету. Ну вот, вот такой вот сугроб. Достойно. Пока что достойно, пока все нравится. Вот такой небольшой краткий обзор для вас сделал. Покатаюсь, посмотрю, какие-то там недочеты будут, буду рассказывать. Пока что все нравится. Надеюсь, что такая техника не подведет. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видеоролики. Жмите колокольчик Оставляйте комментарии Ну и до следующих рыбалок Всем пока